Гагарина зря обидели, принесли похоронку матери За звезду полжизни, за луну свободу Я целую небо, она льет воду За звезду полжизни, за луну воду Я целую небо, она льет воду летал, тут заданием справился В темном небе кометы светятся Космонавтам такое нравится Я сижу на окне под звездами Жду удачу, считаю сдачу Для того небеса и созданы того я теперь и плачу За звезду в пол жизни За свободу Я целую небо Она льет воду за звезду взял жизнь, заунул свободу. Я целую небо, а на я Поле. осторожно ступаем. Дети копались в песке, а прокинув пустое ведро, я гонялся за дымом. Я его не хотел, я стал бы просто соседом. Спрячься, а то я обижусь. Ведь мы стреляем по старым мишеням, только не Тоньше. Ты налей себе водки побольше Выпей, станет немного полегче Я гонялся за дымом, я его не хотел Я стал бы просто сосед спряся, а то я обижусь Ведь мы стреляем по старым мишеням Только не плачь Только не плачь, только. Не хочу казаться умным, хочу умным быть. Не могу справляться с горем, могу его зарить. Не умею быть счастливым, не умею жить. Ну а если так то выходит не за что? Ведь так выходит это, что любит Не пытаюсь быть красивым, и я такой и есть Нужны руки мне для силы, а что? Я за что люблю? беде и в счастье твоя ненастья Голосится голос, голосится голос На поле я кричу на волю Шейки, женщины и шейки, Мне в глаза, как ломут смотрят и Я их получше Ночь и по Ночь побольше Тропинки к лесу и несу остатки к ветхам на лесу, Тучи распуская, ночь идет хромая, скука как зелота посреди болота. Yeah. Начали побольше. Я или получше. Начали побольше. тронется, перрон останется Сбрось маму с поезда, если не нравится Хочешь прославиться? Прыгай, красавица! Лучше сразу, чтобы не мается. Нет парашюта, не твоя забота Проводите даму Мужчина, Терешкова мужчина Если надо причину То это причина И ты поймешь, кто я такой, увидив карту на стене Сны Снегу стоят шопокружив мой дом, и опять не удался под. Разу там не был, я гляжу в него только потому, что там ты То на солнце тонул ве, и как комета, а я на плазе, то на солнце тонул ве, и как комета, а я на плазе, я с рассвета. Попрячусь от света И крадучись пытаюсь Подобраться к окну Прошлой ночью Я видел точно Как ты надувала На небе луну Луна на солнце Солнце на луне. Искал тебя в небе А потом на земле Луна на солнце Солнце луне. На края планеты я кричал тебе где ты укреплялась печаль я почти что поверил что тебя уже нету но две красных ракеты уносят нас даль ты на солнце я на луне. я вижу тебя ты улыбаешься мне ты на солнце я на луне. я вижу тебя ты улыбаешься мне ты на солнце я на ты улыбаешься мне Ты на солнце, я на луне Я вижу тебя, ты улыбаешься мне Почем. А если будет, то потом А если было, то зачем? Был бы компас, а найти просто Север-юг матери остров Находить мне теперь некого да и прятать от меня Не зачем. нет никого и ничего, есть никогда и не ни почем. А если будет, то потом, а если было, то зачем?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 Неприступной скалою Здесь и сейчас Здесь и сейчас Но я и думал перманентно да мнение. Я грязь головой поправлял свою дышу, при шашифровке в томике сеня на родит с балконом не строила глазки, но сука выряясь тонкими пальцами, и перед портретом фюрера в каске. Я полюбил... Галлюцинации. Я их любил, я их ты а они обманули мои ожидания Я завел штаны козеиновым клеем, когда шел с радисткой на задание Челки у радистки все время сползали, когда я в засаде сидел под акации Что ж разве в школе мне не сказали про смысловые Галлюцинации <музык> И стучала по клавишам Азбуку Марса Звонкими каплями Дождь моросила И прохожие кашляли Сквозь радиоволны Я услышал мелодию Я разразился Дикими танцами И целовался с радистой Вроде бы В момент неосмысленной Галлюцинации Yeah. <laughs> Wow What? Yeah. Прыгай, красавица Лучше сразу, чтобы не маяться Если нравится слово, повторю его Снова дарю шаговку королеву Террористам самолеты аэроплод Проводите домой Да вертолет